Я не торчимо просто Пара током бьет? Да, <рошу> давай. Вот это... А ты пьешь? А ты пьешь? Вот, а ты пьешь, да? Ты Током не бьет. Но такое ощущение что как будто тут энергия идет. Она тут вроде человеческой энергии. Бьет это по, по жилам там, по меридианам, по больным местам. Идет как будто живая сила, ток человека. Хотя тут высоковольтный ток говорит, как мой сын.